Что мы видим? Прошло полсезона, и, и, и где сейчас финалисты прошлогоднего плей-офф? Майами и Сан-Антонио идут на седьмых местах в своих конференциях, а Индиана и Оклахома вообще идут вне зоны плей-офф. Но где еще такое можно видеть, как не в NBA, где э -э -э, каждую чуть ли неделю Ситуация может меняться кардинальным образом, благодаря обменам, травмам и еще каким-то внешним или внутренним факторам. Если говорить о перспективах увидеть повторение финалов прошлого года, то, конечно, ближе все-таки как-то больше шансов на это есть на Западе. Все-таки Оклахома благодаря таланту Дюранта, Весбрука, благодаря судьям, может, еще благодаря чему-то, все-таки каким-то образом должна выползти на восьмую строчку теоретически, то э, на Востоке, конечно, Индиане будет намного сложнее, потому что поднимается от Детройт. Шансы на плей-офф остались еще у Шарлотт, конечно, я думаю. Э, и э, в принципе на Востоке вообще-то маловероятно увидеть финал Майами-Индиана. Конечно, шансы увидеть финал Сан-Антонио а Клахома на западе все-таки какие-то есть. Пусть даже они будут 7-8 места, например, все равно далеко не факт, что они будут мальчиками для битья против своих соперников в любом из раундов плей-офф. Даже учитывая, что у них не будет преимущества своей площадки. Витископ ⁇ видео.